23 апреля 2011 года в Питере открылся велосезон. Это такое мероприятие, организованное движением Велы Питер, которое проводится раз в год при поддержке властей города. Я в нем участвовать не рискнул, потому что это была бы моя первая поездка за год, и зная свой велосипед, и знаю, какой из меня механик, где-нибудь застрять в другом конце города и пешком оттуда тащить велосипед, мне не очень-то хотелось. Вместо этого мы с женой решили покататься по окрестностям и укатили на другой конец острова, потом доехали до центра города, там немножко покатались, вроде было довольно хорошо, но где-то вот в районе площади Восстания велосипед Велосипед все-таки сломался, пришлось погрузить его в автобус и оттуда доехать практически до дома, что довольно хорошо. Что получилось довольно просто, но вот откуда-нибудь из района старой деревни эвакуироваться было бы, конечно, гораздо сложнее. В процессе нашей прогулки мы заехали на Дворцовую площадь, куда в эту же секунду въезжала вот эта толпа свистящих улюлюкающих велосипедистов, которых было около 2000. Белопитер по словам организаторов, это была самая массовая акция за историю их проведения, а следующий заезд намечен где-то на июнь-июль, когда будут белые ночи. И вот в нем я уже надеюсь поучаствовать, будучи более технически подготовленным.